Есть такие игры, в которые можно играть потенциально бесконечно. Вот вы только ее запустили, немного поиграли и вот на вашем счетчике в Steam уже тысяча часов. Вот о таких играх я хочу поговорить в этом видео. Это не топ, игры расположены в том порядке, в котором я их вспоминал, когда намечал план к сценарию этого видео. Во все эти игры я играл и могу с уверенностью сказать, что в них я потратил сотни часов своей жизни. Если у тебя есть свои варианты других игр, которые нещадно поглощают время, пиши в комментариях, будет интересно почитать. А еще в описании будут тайм-коды, так что, пожалуйста, пользуйся. И начнем мы с Кенши. Внезапно, да? Я еще не наиграл и сотни часов в этот шедевр, но уже чувствую, что игра меня затянет надолго. Мне эту игру посоветовали зрители на стриме. Они поступили, как настоящие наркодиллеры, подсадили меня на иглу. Сначала было не очень понятно, сложно и запутано, и хотелось сразу же ливнуть. Но стоило поддаться мягкому напору зрителей и почитать советов, игра начала раскрываться. Я отстримил несколько часов и попросил добавки. Игра оказалась очень тягучей, неспешной и абсолютно незрелищной для стрима, так что ее смотрели в основном те, кто в теме. Ладно, я уже столько говорю про эту игру, но так ничего и не сказал про саму игру. Для начала определить бы ее жанр. Это не совсем РПГ, потому что вся РПГ-шная система здесь цепится во время хождения кругами в режиме скрытности с тонной грузы на плечах для прокачки сил и скрытности атлетики. Это не совсем стратегия, потому что стратегический режим открывается здесь плавно и не дает знать о себе в начале игры. Это и не совсем выживание, потому что смерть вашего персонажа не заканчивает игру, если в отряде есть еще рекруты. Персонажам не обязательно спать, они не страдают от переутомления, могут бегать и долбить руду сутками напролет, но иногда в редкие моменты будут нуждаться в еде, но ее не так трудно достать, если знаешь как. Этой игре больше подходит жанр «Симулятор получения пизд...» Этой игре больше подходит жанр «Песочница в открытом мире». Кроме повсеместного хардкора, игра может еще и отпугнуть вас своим визуальным стилем. Жаль, что приходится говорить настолько горькую правду, но игра уродлива. Разница между ультра-настройками и пресловутым «говнищем» почти не чувствуется. В этой игре вы научитесь различать все оттенки желтого цвета. Желтая земля, желтые дома, желтые города, желтые стены, желтые песчаные бури, желтые лохмотья на персах, желтая рабская одежда, желтое палящее солнце желтой пустыни. Кенши это натуральная песочница в прямом и переносном смысле. Такой однообразный визуальный стиль, скорее всего, специально был задуман разработчиком. Потому что когда вы видите что-то такое, что выбивается из этой повсеместной желтизны, оно может нехило так вас впечатлить. Например, когда вы добираетесь до большой воды и видите бескрайнюю синего океана, или исполинскую статую местного царька в лагере возрождения, вокруг головы которой парят птицы, или караван ярким огоньком, блуждающий в ночи. И это я еще не все видел. Игру разрабатывал один человек на протяжении 12 лет. Имя этого гения Крис Хант. Чел едва сводил концы с концами, работая охранником и разрабатывая игру в свободное время. И получился вот такой вот шедевр. Мое уважение. Снимаю воображаемую шляпу. В общем, меня зацепило. Может кто-нибудь из вас тоже забайтится поиграть в эту игру. Можно сразу с места в карьер начать за в рудниках и познать всю боль. Ведь побои и лишения это весело, только если это происходит не с вами, а с вашим виртуальным аватаром. Еще одна игра с хронической неопределяемостью жанра это Factorio. Википедия обзывает эту игру симулятором строительства и управления. Ага, игру, которая начинается как Майнкрафт, а заканчивается как Хардс оф Факторио начинается с крушения космического корабля на неизвестной планете, как и куча других игр. Но наш главный герой не отец, потерявший своего сына, и не аквалангист, заразившийся инопланетной болезнью. Он самый настоящий гигачат-инженер, способный собрать из подручных материалов, на коленке сотню-другую микросхем, дюжину сборочных автоматов и пару десятков электропечей в придачу. Конечно, на это ему понадобится некоторое время, но вы можете все это автоматизировать. Все можно автоматизировать. Как говорил классик, автоматизация, автоматизация и еще раз автоматизация. Единственное, что в этой игре нельзя автоматизировать, это сам процесс автоматизации. Сколько раз я только что сказал слово «автоматизация»? Но тебя, зритель, скорее всего интересует не этот вопрос, а другой, а в чем прикол? Ну игра про строительство завода, что в этом интересного? Хм, это не объяснить на словах, в это надо поиграть. Игра раскручивается постепенно, открывая вам свои механики одну за одной, как карты из колоды. Сначала вы освоите твердотопливные двигатели, потом вскоре перейдете на электричество, потом поезда, перевозящие грузы на огромные расстояния, дроны, которые делают всю работу за вас, атомная энергетика, в которой, блин, еще разобраться надо, чертежи, которые позволяют за короткое время застраивать целые гектары. Вы не заметите, как спустя много часов, пролетевших как минуты, ваша фабрика разрастется до огромных размеров, где будет все звенеть, гудеть, дымить, и только вы сможете видеть смысл во всем этом кажущемся хаосе. Нельзя, конечно, забывать и про местную враждебную фауну. Нет, это не зерги, это кусаки. Кусаки? Знакомьтесь, это зрители. Зрители, знакомьтесь, это кусаки. Кусаки кусают. Зрители подписываются на канал и ставят лайки. В общем, эти членистоногие, жукоподобные создания будут вначале безобидны, лишь изредка будут негативить на ваши заводы, производящие загрязнение и устраивать свои экологические митинги у ваших стен и пытаться прорваться и сломать парочку аппаратов. Но со временем они эволюционируют, становясь все больше, сильнее и злее, и тогда их относительно мирные экопротесты перерастут в настоящую войну на уничтожение. Но к тому времени вы уже наверняка откроете артиллерийскую установку и сможете истреблять ульи кусак издалека. Или вообще постройте длиннющий артиллерийский поезд, который будет вычищать от местных жителей гигантские площади на карте. Да уж, это смотрится эпично. Ах да, я конечно упустил, что в игре есть условная победа, в которой вы запускаете ракету, якобы чтобы сбежать с этой планеты. Но для многих игроков с этого момента игра только начинается. Ну а мы, чтобы не затягивать, двигаемся дальше. Следующей игрой в моем списке поглотителей времени является Sims. Да-да, это классика, это база, это надо знать. Симулятор жизни, и этим все сказано. Создаешь персонажа или персонажей, играешь за них, делаешь рутинные действия, ходишь на работу, готовишь еду, развиваешь навыки, путешествуешь, ходишь по магазинам, по барам, заводишь детей, растишь их, меняешь поколение, где уже все по новой. В общем, что тут говорить? Жизнь. Рутина. Но если рутина в жизни доставляет скуку, то в Симпсона наоборот скуку развивает, и ты уже который час сидишь и получаешь очередное повышение, заканчиваешь очередную книгу или картину, заделываешь очередного ребенка, он вырастает и все по-новой. Симы даже на длинной продолжительности жизни кажутся такими скоротечными, и тебе хочется успеть за их жизнь сделать как можно больше. Наверное, это та игра, которая объясняет, почему бессмертие вредно для человека. Бессмертный человек будет все откладывать, в то время как смертный старается успеть как можно больше, пока не явится старуха с косой. Вернее, в Симсе смерть это мужчина, но ладно, неважно. важно. Симс также через определенную сотню часов игры склонен к смене жанра. Со временем игра превращается во что-то типа стратегии или симулятор династии, когда ты уже наплодил себе кучу родственников и они живут у тебя везде, в каждом доме, в каждом городе. И твоим моральным долгом все равно остается следить за всеми этими болванчиками, растить, воспитывать, давать образование, работу, прокачивать, искать подходящую пару и конечно же плодить еще детей. В ютубе множество видео, где симмеры рассказывают о том, как начинали свои династии, доводили их до 10-го, 25-го, 60 поколения. Но плодить кучу симов это еще не все, что можно сделать в этой игре. Редактор создания персонажа и редактор строительства вообще тянут на отдельные игры, в которых можно зависнуть еще на много-много часов. Я периодически возвращаюсь в одну из игр серии, вот в прошлый раз это был Sims Medieval. Гляньте, кстати, видео. Ладно, продвигаемся дальше. Из милого кукольного домика переносимся в суровый, холодный, тихий апокалипсис. Long Dark. Эта игра, наверное, один из лучших симуляторов выживания среди всех. Почему я так считаю? Потому что детали. Мелкие детали, которые ты встречаешь на каждом шагу. Помимо шкал еды, воды, холода и сна, в игре есть проработанная система здоровья и болезней. На ваше состояние в игре влияет погода, скорость ходьбы, время суток и прочие разные факторы. И все они очень подробно сделаны. Во время метели вы будете медленнее ходить, не будете ничего видеть перед собой, одежда будет намокать и обмерзать, теряя свои характеристики. А замерзать и ловить обморожение при особенно лютом морозе вы будете очень быстро. Лучше в такой метель остаться дома, растопить печку, заварить травяной чаек и слушая, как буря сотрясает стенки дома и хлопает ставнями. Но такой благодатью вы сможете насладиться только когда добьетесь всего этого, потому что игрока выбрасывают в мир практически голым, с небольшим запасом продовольствия и разных предметов. И ваша задача для начала выжить, спасаясь от волков, медведей, лосей и прочих опасностей этого мира. Кстати, мир... В этой игре он поделен на локации разной степени огромности и сложности, и только для того, чтобы исследовать их все, может потребоваться десятки часов. А вы захотите зайти в каждый дом, каждой локации, потому что в них может найтись ценный лут, необходимый для того, чтобы выживать как можно дольше, может вам даже понравится какой-то определенный дом, и вы захотите в нем жить. Тогда надо будет перетащить все найденные пожитки в этот дом. На это тоже может уйти много времени, так как рюкзак у вашего героя не бездонный и с перегрузом вы будете двигаться медленнее. А потом, когда все перетащите, придет время выживать, сидя на горе собранных припасов. Но не обольщайтесь, через некоторое время найденные припасы будут кончаться, и вам придется переходить с консервов и армейских ирпов на мясо. А для этого надо охотиться на животных, кроликов, оленей, волков, лосей, медведей, и выживать дальше, день за днем, год за годом. Игра помогает расслабиться и отдыхать душой, особенно приятно поиграть в нее жарким летом. Бывало же у вас такое, что зимой больше хочется играть в летние игры, а летом в зимние? Напишите в комментариях. Разработчики наверняка об этом знали, и поэтому релизнули игру с двумя сюжетными эпизодами 1 августа 2017 года. В самый разгар лета. А, кстати, да, сюжетный режим. Он тут есть. М да. Больше мне про него сказать нечего. Двигаемся дальше. И на очереди у нас стратегии от Paradox Interactive. Для постоянных зрителей моего канала они в представлении не нуждаются. Они и так все понимают, почему именно эти игры так цепляют и почему в них хочется остаться на много сотен часов. Стратегии от Paradox Interactive это собирательное название для глобальных гранд-стратегий. К ним относятся Император Роум, Крусейдер Кингс, Европа Универсалис, Виктория, Hearts оф Iron и Стелларис. Они охватывают исторический период истории человечества с древнейших времен до космической эры. Император Роум охватывает эпоху античности. Крусейдер Кингс средневековья, Европа Универсалис эпоху возрождения и колониализма, Виктория новое время, Hearts of Iron, 20 век и новейшее время, а Stellaris, наше космооперное будущее. В каждой из этих игр уникальный геймплей, передающий особенности каждой временной эпохи. Но в целом, по стилю, эти игры во многом похожи. Поэтому для фанатов стратегии от Парадокс почти всегда будет несложно перейти из одной игры в другую. Даже такой челлендж есть, как мегакомпания, когда вы начинаете игру в самой ранней игре, в Crusader Kings или Император Room, и проходите все игры от начала до конца, используя систему переноса сохранений. Каждая партия в одной из этих игр может длиться от 40 до 80 часов. С такой продолжительностью партии они редко проходятся до конца, до времени, когда наступает логический конец игры, конец эпохи. Скажу вам так, что начинать играть гораздо интереснее, чем заканчивать. Например, возьмем Crusader Kings. Вы выбираете место игры, создаете персонажа, настраиваете правила и начинаете играть, расширяться, развивать свою династию, заниматься дипломатией, интригами, войной, экономикой, наукой и религией. Жонглируйте этими сферами, стараясь использовать их по максимуму для достижения своих целей. Вас сильно увлекает, и вы даже не замечаете, как быстро проходит время. Но в какой-то момент взаимодействие начинает повторяться, и вы уже не так сильно желаете продолжать. Конечно, велик соблазн покрасить всю карту, но это не так уж и интересно. Вы начинаете новую игру, за другую культуру или религию. Снова новый легендарный основатель династии, новые условия, новая география, новые взаимодействия и так по кругу. Все это удерживает вас в игре на сотни, а то и тысячи часов. Мир живой и развивается без вашего участия. Вы вообще можете включить режим наблюдателя и просто смотреть как развивается мир и каждый раз результат будет разный. Если еще не поиграли, то поиграйте, оно того стоит. Выберите себе игру по душе, свою любимую историческую эпоху, свое любимое государство и играйте. Просто играйте, ставьте сами себе цели, отыгрывайте выбранную роль. В общем, наслаждайтесь. Вот пять игр, которые зацепили лично меня и в которых можно с удовольствием провести многие сотни часов своей жизни. Конечно, это еще не все такие игры, я уверен, у вас тоже есть такие игры, где вы провели тысячу, а то и больше часов. Напишите в комментариях о них, будет интересно почитать. Кстати говоря, если вы еще не знаете, то я завел себе Бусти. там я выкладываю эксклюзивный контент, заходите, думаю, будет интересно. Спасибо всем, кто уже поддержал меня на бусте. Этим великолепным, замечательнейшим людям. Риа 2003, Ярослав и Ворон Анзу. А также спасибо Юли Симули, которая продолжает меня поддерживать спонсорством на ютубе. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до скорых встреч.